Всем привет! С вами Наталья Дурнева. Сегодня мне поступает очень много вопросов по поводу кода активации в приложении InstaFlow. Сейчас я вам покажу, как пополнить баланс подписчиков. Для этого нам нужно пройти на электронную почту, куда вам пришел код, и скопировать его. Копируем этот код на пополнение, выделяем его аккуратненько, чтобы не было лишних пробелов, и нажимаем «Копия». Далее идем в «Приложение». Так. И нажимаем «Пополнить». Далее нажимаем «Активировать код пополнения баланса». И вставляем. Ставили код, как видите, у нас получились все равно лишние пробелы. Вот это все аккуратно удаляем, чтобы не удалить лишние буковки. И нажимаем «Отправить». Поздравляем! Баланс пополнен на 1000 подписчиков. Вот так легко и очень просто пополняется баланс в приложении InstaFlow. Всем удачной раскрутки, всем удачной работы с вашими аккаунтами, продвижением в Instagram в остальных соцсетях. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду благодарна вам, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем удачи!